Друзья, привет! Сегодня я опять на воде, на второй рыбалке в этом году. Сегодня погода у нас, как видите, пасмурная. Хорошо, что ветер небольшой, минус, конечно, то, что все-таки нет солнца. Надеюсь поймать сегодня плотву, потому что каждый раз по весне, когда я выхожу на воду, я иду именно за плотвой. Но вы же понимаете, рыбалка такое дело, она может нести свои коррективы. Так что сейчас я покажу, на что я буду ловить, чем я буду закармливать и начинаем рыбалку. Итак, на что я буду сегодня ловить? Ловить я буду на свою старую проверенную китайскую удочку, 4-метровку. Поплавок у меня 5-граммовый. Огрузка у меня идет вот такая. Поводок сантиметров 20. Вот если видно. Тут 0,18, а здесь 0,25. И крючок у меня 12 номера по международной классификации. Вот. На что я буду сегодня ловить. Смотрите, это в принципе по весне. Ох, елки-палки. Кинул пакетик с опарышами. Классика по весне. Это опарыш. Достаточно крупный, такой живой, хороший. И смотрите, на ютубе посмотрел один паренек мой земля, кстати, из Запорожья, делал вот такую клейковину из манки с красителем. Вот видите, вот такая штука получилась. Вот буду ее подсаживать на крючок к опарышу, то есть кусочек этой клейковины и один опарыш. У него, он всегда говорит, что работает просто супер. Вот сегодня мы это проверим. И кормиться мы будем сегодня прикормкой «Фанатик сезонка. Потому что для плотвы не было, но это не суть важно. она в принципе вся пылящая, она как раз подойдет. И в этот раз я все-таки ведерко взял, не забыл. Так что сегодня будет удобно мешать, достаточно быстро. И, кстати, снимать я буду на вот такую вот камеру. Это если кому интересно, какую я использую камеру для ближнего вида. Все, сейчас кормлюсь и начинаем. Сейчас немножко дам прикормке настояться, чтобы она впитала хорошо влагу. И все, в принципе, воды достаточно. Прикормка дошла до кондиции, то есть она достаточно увлажнилась. Я сделал вот таких три шарика небольших, ну, примерно как колерованный абрикос. И закормлю он в ту точку сейчас. То есть много кормить не буду, чтобы посмотреть есть рыба вообще или нет. Крупная она или нет, соответственно будем дальше искать, если вдруг окажется, что тут мелочь одна. наша швелится но пугливая пока вот как только солнышко выходит чуть-чуть начинает более активно действовать как только солнышко заходит все прячется ох ребята посмотрите какая мама летела вот это Хорошая, блин. Ух, вот это, посмотрите, какая красавица. Да, вот это класс. Посмотрите, больше ладохи. Красивая вообще. Сейчас на ближнюю камеру. Если видно будет. Не, не будет видно. Вот так вот. Посмотрите, какая крутая. С третьей попытки хорошая мамашка влетела. Уверенная ладошка. Вот это, да. вот это вообще отличная красоточка. Вы посмотрите на нее. Какая она роскошная! Какая она красивая! на перочка. надолго же она конечно долго брала и опять клейковину все съели ничего сейчас опять насадим у меня ее достаточно клейковина работает ребят реально работает просто обалденная насадка вот смотрите вот так вот щипаю небольшой кусочек и вот сюда опарышем цепляю. Все. Сейчас еще одного опарика сверху наживлю. И все. Вот такая красивая насадка. Ребят, решил сменить место, потому что там меня, честно говоря, ветер который гонит волну. Холодно стало. Подошел карась который мелкий, брать толком не хочет. То есть я несколько раз словил за пузо, за бороду. То есть он просто стоит над наживкой. Соответственно, не пуская там ни краснопера, ни платву к насадке. Так вот, сменил место, немножко закормил. Вон там. Сейчас посмотрим, что будет. Это как раз выход с камышей. То есть рыба вот здесь стоит. Когда я закидывался, она по камышам уходила. То есть значит она здесь есть. Буду пробовать именно ловить в этом месте на открытой воде. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас камера немножко подзарядится, и, соответственно, будет еще и Фу, дождался я. Смотрите, какая красавица. Как красиво играет и позирует, а? Супер. какая красивая, ох, как повела, вообще красоточка, какая красивая, рыба просто, блин, обалденная красноперка, я просто от нее тащусь, настолько красивая, Ух, аж такая золотисто-зеленая краса. садочек. Еще одна красотка. пресно Поменьше, конечно. Но тоже очень красивая. На таранку пойдет. Просто супер. Даже камеру не буду выключать. Потому что чувствую, что подошла стайка. И еще одна красивая. Вот подошла стайка примерно одинаковая по размеру. Но красотаж. Отличная рыбалка сегодня. Хотя до этого минут 40 катался не мог найти рыбу. Но все же я ее нашел. Ребята, сегодня буду заканчивать свою рыбалку. Погода немножко внесла свои коррективы. Конечно, похолодало, а потом немножко остыла по сравнению с предыдущим разом. Плотву, к сожалению, я таки не нашел. Она до сих пор не зашла в камыш. То есть ее нет. У ребят, которых я спрашивал, которые здесь рыбачат, у них в основном красноперка и карась. В основном карась. карася много, но он мелкий. Сейчас я вам покажу, что мне получилось поймать. Вот это сегодняшний мой лов. Много мелочи, Реально мелочи много. Были, конечно, хорошие красноперочки Но мелочи все-таки преобладает, если честно. Поэтому сейчас я большинство рыбок, наверное, подпускаю. я оставлю только то, что действительно мне будет интересно там хотя бы засолить. Все, кому понравилось мое видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Хочу сказать своим подписчикам спасибо Нас уже тысяча на канале С каждым днем, я думаю, нас будет все больше и больше А я буду стараться для вас снимать все лучше и лучше видео Соответственно, скоро все-таки у нас Станет полноценная весна И тогда, когда вода прогреется Будет ход плотвы И мы на него обязательно попадем И вы обязательно его увидите Все, пока Вот рыбалки Начал Начался Сильный ветер холодный, а теперь идет град. Такая рыба, да?